Всем привет! Вот и пришла вторая часть зайчика. Ну что ж, продолжаем. У нас вот Оля зовет-зовет смотреть мультики. Ну пойдем посмотрим мультики чубы и нет? Давай попозже. Ну, Антон отказывается. Ну ничего, мы его уломаем и говорим. Рассказать тебе, чем все закончилось. Не надо, за спойлеры у нас дают банк. Утром расскажешь. Утром не захочу. Не захочу. Придумала, а давай в прятки. Ой, я под таблетосами, я сейчас ни на что не согласен. Нет, Оль. Не-не-не. Тогда нарисуй мне динозавра. Он будет очень странным. У меня искаженное восприятие реальности. Оля, блин. Нарисуй, нарисуй. Не могу, не могу. Доставь ты меня в покое. Слова сами сорвались с губ, я даже опешил. Прежде я так не прикрикивала на сестру. Ошеломленная Оля уставилась на меня. Губы задрожали, предвещая неминуемые слезы. Годливый сесты заклокотали в груди. Что со мной происходит? Я заспешила опередить Олин плач. Ладно, уболтала. Давай смотреть мультики. Только недолго. Уже не хочу. Все, обидел, обидел. Что вот это вот такое? Я подошел к ней, положил ладонь на мягкие Пойдем. волосы. Пойдем. Питер Пену посмотрим. Ага, ты опять уснешь. Я улыбнулся, поднял ее подбород. Глаза были мокрыми и бездонными. Не усну, обещаю. А потом я тебе целого трицератопса нарисую. Ура! три пи микки пуки маус Ну, почти. Она протерла рукавом глаза и засияла улыбкой. Давай ты пока кассету перемотаешь, а я у мамы попрошу сгущенки с хлебом. О, давай, неси мне сгущенку. Только утром свежие привезли, как ты любишь. О, давай, тащи, тащи, неси, тащи. Неси, только аккуратнее, а то разольешь. Главное, чтобы ничего не слиплось. В кассете ругаться будут. Спорим, не разолью? Спорим. Наспорт ты будешь очень аккуратно нести, поэтому спорим. Кассета, Поищи пока! Хорошо, давай искать. Оля исчезла в дверях, а я поплюсь в соседнюю комнату. Так, можно что-то посмотреть. О! Чупедел, слабоумие и отвага. Ай, о! Это. Да. Кубик-рубик, что тут еще? Швейная машинка. что то еще интересного такого. Прям. Ну, ничего такого особого. Все звучит, все со звуком. О, это шлисит. То есть что-то, что можно посмотреть, можно обнаружить чисто вот по звуку, да? Вот мишка. Шторы. Это. Ну, давайте. Свинья копилка. Ольга. Оля собирает деньги на, настоя... на настоящего щенка, так как папа говорит, что содержать его будет дорого. Да, Оля молодец. Молодец какая. Собирает сама умница Бесчетная Оля на игрушке Самое главное среди них старый плюшевый медведь Оля без него не засыпает А когда спит, взрывается носиком его мех Что там дальше за навески То самое жуткое окно За которым каждую ночь Оля видит проклятую сову Караулющую в темноте Днем Оля держит шторы раздвинутыми Но в сумерках плотно зашторивает окна Чтобы не видеть глядящих снаружи жадных глаз еще так это мы смотрели это мы смотрели это там не валяшка что ли господи у меня даже вот в ушах зазвенела вот эта вот э, мелодия когда ты ее качаешь в ней что-то что-то там вот внутри вот нее есть она такая булькала постоянно ну, не булькала а вот звенело что-то вот было такое ну вроде все больше ничего посмотреть нельзя но ну, включаем тогда старый телевизор Фотон пылился в углу так, оставалось только щелкнуть кнопкой на передней панели. Это вот это вот, да? Ой, я помню, вот это вот открывается панель, да, да, да, один. Тут, тут еще где-то настройки должны быть. Ну что, я помню, у да, вот такие телевизоры, пульты, да, у меня тоже, да, видик. У меня кстати, до сих пор видик сохранился. У меня до сих пор есть и видик. Кинескоп нагрелся, на черном экране привычно заплясал белый шум. Я было потянулся включить видеомагнитофон, как вдруг рябь улеглась, и на мгновение выдурнула размытая картинка. Опаньки, лес. Это был... Это был мрачный таежный лес, в точности такой же, как у меня за окном. Искажение разделяло экран прямо посередине. Из доносилось нечто зловещее, едва похожее на человеческую речь. Не прошло и нескольких секунд, как пейзаж снова замело помехами. Неужели ловит новый сигнал? На местном телевизоре они показывала только советские мультфильмы, да и, и те очень редко. А раньше я всегда смотрела роботек перед школой. Вот же было здорово. Может, пошевелите антенну? Вдруг поймает тот самый сигнал? Но с другой стороны, Оля просила найти кассету. Нехорошо будет опять ее расстраивать. И это сонливость. Сил нет делать все скопом. Настроить, искать. Ну, по-хорошему бы нам искать кассету для Оли, потому что, ну, бля. А с другой стороны... Мне любопытно, что он нам найдет. Опа! Кладбище. Наконец-то изображение стало четче. Не успел я обрадоваться, что поймал новый сигнал, как вдруг телевизор громко закашлял и сквозь какофонию звуков прорвался голос. Видели его часто. Именно тогда. На экране вырисовывали заснеженные хол... холмики, поверх которых плясали кривые кресты, а мужской голос заунывно и неторопливо вел свой рассказ. Стояла беспросветная кладбищенская ночь. В то мрачное время маленькая Сеня встретила свою судьбу в лице чудовищного обитателя Дикой Чищобы. Местные называют его не иначе, как хозяин леса. У меня побежали. Я замер, стараясь не шевелиться, словно своим движениями мог спугнуть диктора. Внимательно вслушивался в каждое слово. Сверя разобрался с беспомощной девочкой по-хозяйски. Камера медленно плыла по, зап... Зап... по запятнанному в чем-то черном снегу, высматривая разбросанные всюду лохмотья одежды. Мне не хотелось думать, были ли в них завернуты останки сенечки, и я непроизвольно зажмурился. И, и что? Рука! Тут рука была! А голос не переставал. Волки, здесь редкие гости. Вот что поведала нам баба Тамара, обитательница одного из местных склепов. Извеченная жизнь и алкоголь в лицо старый бездомный э, задребезжала во всей задребезжала во весь экран. Господи! А, ну нашли у кого-то. Да, да, бейте страшенны. Хуже мертвеца Ай, Тамара жжет. Старуха забрызгала слюной прямоугольник микрофона. Опа! Не припомню я такой вони. Стояла энта тварюга, там, где ты, милок, сейчас стоишь, и таращилась она меня прям посередня. Стравенно такая глаза стеклянные. Говорить, что еже тебе энда дьявол заприметить, то сунет мешок к себе и дел с концом. На меня не ха-ха-ха. Видать, я Конечно, нравишься! Просто вот прям, вот я не знаю, алмаз среди гнили просто, вот ей-богу. Вот забудь меня, невестой! Что правда, то правда. Опустившимися до звериного образа жизни хищник брезгует. Почитая детскую невинную кровь. Брезгует! Ну и еще бы тут не забрезгать-то. Теперь все чаще хозяина леса видят в поселениях на периферии нашей Родины. Раздераемым сомнениями, а, вымысел это или правда, я почему-то захотел записать остатки репортажа. Быстро схватил лежавшую на телевизоре, на телевизоре кассету, и даже не посмотрев, что на ней записано, я сунул ее в видик. Включил запись, накрутил звук и стал внимательно следить за ускользающим сигналом. Хозяином леса его прозвали не просто так. Ему подчиняются все звери, пернатые и лохматые. Они предвестники появления самого чудовища. Если слышать его и вдалеке, то, скорее всего, он знает, где вы живете. У меня аж мурашки бегут ему Если порог дома истоптан звериными следами, а за окном караулят птицы, прячьтесь, он уже идет за вами. Оля, за, за окном сова. А если однажды ночью, проснувшись, вы увидите глаза в окне, то скоро... Скоро... Скоро... Скоро... Скоро... Скоро. Скоро. Весившись телевизор, закольцевал последние слова диктора. Он повторялся опять и опять впивалась в уши. У спине бежали мурашки. Понятно, у меня был спустим Кассета закончилась, теперь перематывалась к началу. Как это круто! Шорох пленки напоминал шелест листвы на ветру и тихое рычание зверя. Я вы... вышел из тупора, ткнул пальцем в кнопку. Магнитофон выплюнул кассету, на миг почудил, что она испачкана в слюнях. Но это лишь свет люстры заставлял черный пластик переливаться. Питер Пен. И тут я заметил обложку. Пам-пам-пам. Елки, -пам -пам. я же на Питера Пена записал. Поторопился. Мало того, что испор... испортил Олин мультфильм, так еще и такой жутью. Нельзя, чтобы сестра это увидела. Слез будет океан. Я украдкой посмотрел на дверь. В коридоре задребежали стаканы, скрипнули половицы. Оля материализовалась в дверном проеме. Ты не смотришь без меня? Не-не-не, это не, не, что не, не, не. В руках у сестры был поднос с неровно нарезанным хлебом и целой банкой сгущенки. А, нет, я пока кассету еще. А ты точно хочешь Питера Пэна смотреть? Хочу, хочу! Более. Включай скорее, а то мама скоро сядет свой бразильский сериал смотреть. А? Ну уже думай, горе-сыщик! мне как-то Питер Пэн совсем не понравился. Может, лучше русалочку? Русалочку я уже насмотрелась Это какая каприза, ну давай русалочку Давай я спящу красавицу, Те же нравится красавицу? А ты обещал Обещал Ладно Вот ты чего же прямо. Придумал, давай сначала пару серий черепашек-ниндзя Согласна? А? Оля насупила брови, но похоже сдалась Она отставила под нос И демонстративно скрестила руки на груди Ах, Если так сильно просишь Прошу Откроешь сгущенку? Порезаться боюсь, края острые. Она же открыта. Стоило подняться, как перед глазами запрыгли разноцветные точки, а немевшие ноги заколола иголочками. И только добравшись до дивана, я сообразил, что банка была уже открыта. Оля схитрила, обвела меня вокруг пальца, а -а -а! под ложечкой засосала. Я намеревался рвануть телевизор, но сестра опередила. Схватив пульт, она победоносно рассмеялась. Повелся, повелся. А ты хитрая морда. Владычица пульта приказывает смотреть Питера Пена. Ну, капец, тебе что. Конец твоей психики. Прощайся со своим детством, что тебе могу сказать. Ну, не успел я это раскрыть, как видик, послушно съел злосчастную кассету. Сейчас она включит, а там черные кресты на безымянных могилах и опустошенные склепы, кровавые ошметки на снегу и безумная невеста лесной твари. Лучше сказать правду. Оля, стой, я тебе конец кассеты нечаянность. Отдай им мне и возьми любые две мои. Ты чего? Не мог ты стереть? Мы с папой всем кассетам зубики пластмассовые выломали отверткой. Это за счет от, от записи, перезаписи, от стирания и так далее. Там, да, там вот можно было так пр проделать. Теперь ни на один мой мультфильм ничего записать нельзя. Вот. Сестра ловко нажала треугольную кнопку Play на пульте. Я внутренне сжался, ожидая услышать а, потусторонний голос диктора. Но на экране появилась дуэль Питер Пэнна с Капитаном Крюком. Я облегченно выдохнул. Голова опустилась на ладони, тяжелая, словно шар. Оля довольно улыбнулась. Отправила, отправила кассету мотаться на начало, а сама принеслась обильно поливать хлеб сгущенкой. А когда начался мультфильм, она забыла про все на свете. Словно и правда переместилась в сказочную небыляндию, о которой всегда мечтала. Что греха таит? Я и, и я часто представлял себя там в стране, где не взрослеют, не ссорятся из-за пустяков, не слушают ночами ругань за стеной и звоны посуды. Но сейчас страна Питера Пэна была особенно далека от меня. Мысли тянулись, натыкались на рогатую тень, подстригающую среди деревьев, а за могильный голос диктора преследовал низко скользя под кустами и оврагами. Так крылатый хищник преследует жертву. Я будто задремал с открытыми глазами. В реальность в реальности вернул резкий отклик сестры. Слышишь, скорей, штору задерни! Зачем? Никто же на тебя не смотрит. Уже темно. А когда темнеет, прилетает сова. Я, я боюсь. Превозмогаю усталость, если скрывать и задерну штору. Давай, закрывай, да. Старался при этом не смотреть наружу, на пике соси, на тайгу, которая в сумерках словно приближалась к дому. Хотя, конечно, это лишь кор... корябущие снег тени создавали впечатление, что сосны двигающие. Тоша, мама думает, что я напридумывала про И папа считает, что раз я маленькая, это значит вружка. А сова есть? Есть, я тебе верю, есть. Вот честная-пречестная, вот, есть она! Верю тебе, верю. И мы тут тоже -то смотрели всякую хрень. Есть сова? Ты же мне веришь. Верю. Что она там. И каждую ночь прилетает и... <свеч> Да? И... <свеч> Я, Париста, взял Олю за руку, посмотрел в глаза. Словно пытался передать ей каплю смелости и уверенности. Но если эти качества вам не самом? Я тебе верю, слышишь? Ты только родителям больше не рассказывай про сову. Во, хороший вариант. У них и так хлопот по горло. Они только рассердятся. Ты мне говори, если что случится. Молодец, хороший брат. И в окно не смотри. Да, правильно, не смотри в окно. Но она хочет, чтобы я смотрела. А ты не смотри, отвернись и не смотри. Перехочет. Притворись, что ее нет и не было никогда. Что она выдумка, как родители говорят. О! Ей ждать надоест, она улетит. Молодец, хороший брат, хвалю. Молодец, прям поддержал, поддержал. Умница, умница. А мы следили за приключениями Питера Пенна, будто не было ничего. Ни леса, который похищал детей, ни родителей, которые при... поедали друг друга по кусочку. Капитан Крюк улепетывал от крокодила. Капитан Пенна проявлялся в Лондон на золотом паруснике. Чудом я пер... пересидел сестру. на веки слиплись, она засопела, опустив подбородка на изголовье кровати. Хор пел финальную песенку. В диснеевском мире сияла серебристая луна. Опа! Из-под этой нарисованной луны внезапно выглянула другая. Страшная мертв... мертвенная, висящая над таежным бором. Жуткий репортаж записался аккуратно титром мультфильма. Во рту у меня пересохло, пульс участился. Я быстро посмотрел на Олю. Она причмокнула губами во сне. Я снесу... стиснул пульт, готов в любой момент нажать кнопку Стоп. Промотал записи и оценил сохранность репортажа, а затем бережно вытащил кассету. Защитный зубец оказался на месте. Я стал осторожный и покинул детскую. Опачки. Не знаю, проведение это или проклятие, но кассету я успел спрятать рядом с варежкой, как раз перед тем, как заглянула в комнату мама. Достижение чертова кассета. Довольно, баловство. Да. Завтра Какой был? первый день в школе. Хорошо, уже завтра? Фига себе, быстро. Ложись, тебе надо выспаться. Не хочешь же ты, чтобы тебя все дразнили Соней? Да, а чё в этом такого? Соня Соня. Эй, я Соня, и чё? Ко по привыкаешь потом. а как же у взрослых все просто. Словно мой крепкий сон будет залогом того, что я понравился одноклассникам.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 А, новая школа и учителя, а главные новые одноклассники, с которыми мне всегда было сложно найти общий язык, как и большинству очкариков, наверное, я пересила себя и выбрался из теплой постели. В старую школу меня обычно провожал папа, но этим утром из родительской спальни не доносилось ни звука. Неужели проспали? Оно и к лучшему, не хотелось в первый же день прослыть папенькиным сумком. Наверное, родители лежат, сидят под одеялом и видят сны, где все по-прежнему легко и понятно. Хорошие сны, пусты. Пусть и лживые. Чтобы никого не разбудить, особенно мирно спящую Олю, я прокрался на первый этаж. Старался наступать на середину половицы. Так я забавлялся еще в прошлой квартире. Если ступля попадает на щель между досками, считай, сгорел. Ха, пол, пол, пол, пол это лава, да. Что-то из этой серии, да. Стрелки часов нарезали время. Стоит поторопиться. Скорее, скорее! Слишком быстро. Я сделал круг по прихожей. А, лава кипела в зазорах между половицами. Да-да-да, вот и лава. Надо идти аккуратно, выжить любой ценой. Прыг-прыг, словно жаба по кочкам, словно трусливая зайка в роще, кишащая волками. На кухне я сделал бутерброд, с трудом протокнул его в желудок и запил холодным чаем. Аппетит был, как у человека, идущего на гильютину. Я потупился и увидел, что правая ступня стоит сразу на двух досках. Горел. Я переставил ногу. В животе закопались мерзкие змеёныши. Страх перед э, тычками и гадкими мир прозвищами. Часы щелкнули стрелками. Пора. Раннее утро было по-зимнему темным. Мрак из домов здесь никогда не уходил до конца. Я долго зашнуровывал ботинки, застегивал пуховик на все пуговицы, до последнего оттягивал неприятный выход в полутьму, в тревожную неизвестность. Протер очки на, у... на удачу, хотя я не припомню случая, когда эти толстенные стекляшки принесли бы мне в Вот вы... Выходить, вот это вот, зима, выходить из дома, это просто отвратительно, фу, там холодно, мерзко. Небо напоминало огромный кровоподтек. На востоке громоздилась и разбухала черная туча, слизывала звезды и гасила рассветные зарево. Тьма облепила деревья. Осторожные птичьи скрипы путались за... в зарослях. Я запер входную дверь длинным ключом, который я носил на шее. Родители обязали носить меня шнурок петлю, опасаясь, что я растяпа, потеряю ключ. А вот и вам, и вот да, вот все <как> вот. Сделали ребенка, короче, да, молодцы. Теперь он будет постоянно вот такой вот нервный, будет считать себя растяпой, все будет плохо, вот тебе и комплексы первые. Здрасте. Родители оби... Так, да-да-да-да-да. Э, ветер свистел за калиткой приглашал в новую жизнь на встречу с сомнительным приключением. И будто старый приятель ввязался за мной, под, подталкивая спину. Тени с, э, сосен раскинулись, поглотив треть пустыря. На подходе к лесу я спрятал нос в подворотник весь нахохлился, сутулился, вклиниваясь в, прос... в просеку. Высокие деревья обступили тропинку. Под ногами шуршало снежное покрывало, а сверху ветви сплетались, образуя полок, отрезая меня от жалкого мерцания звезд. Ночь и не думала убираться с щобы. В темноте деревья походили на косматых старук и пахли могильной землей. Стволы превращались в потаск потрескавшиеся морщинистые морды сортами-дуплами, зазевавшиеся и замшелые ведьмы утащат в лесные дебри. А, зазеваешься и замшелые ведьмы утащат в лесные дебри. Будут потом родители бродить по лесам, голосить «Антон! Антон!» Мертвые не отвечают живым. Ох! Или отвечают. Бега тебя там! Паника разрасталась в груди. Я готов был явиться в школу, хоть у папы на руках, только бы не видеть, как тема склонно черное тесто поднимается во врагах. Я обернулся, Показалось, что кто-то нырнул за кусты. Стоило мне ускорить шаг, как позади закрепел снег. Лес вздохнул гигантскими легкими, задрещал бурелом. Ветер, птицы, все осталось в поле. Шум леса был единственным спутником. Я шел, слушаясь, и все сильнее ощущал... Незримое присутствие. Будто кто-то следовал за мной по пятам, стараясь попадать в такт моим шагов. Я, гля я глянулся так резко, что хрустнул шею. Не сверни себе шею, братан. Узкая тропинка позади меня терялась в темноте. Сучи перехлестывались над нерукотворным туннелем. Есть здесь кто-то? Вопрос сорвался с губ и растворился в скрипить деревянных идолов, этих древних сосен. Сейчас, секунду. Избрело мне в голову уйти через лес одному. Наверное, я спятил или... Кто-то нарочно выманил меня из дома. Дарую слабую надежду, вдали замаячили огни. Прощелочная дорога! До всех ног я бросился туда, будто боялся, что тропинка сомкнется, как тистые лапы схватят меня за плечи, повернут и заставит взглянуть в лицо голодным обитателям леса. Но никто меня не задержал. Не веря в удачу, я буквально вылетела на, тру на трухлявый мост. Ручей, студенный, черный, будто смола омывал опоры. Я оперся ладонями в колени и из-под лоби глянул на лес, пыркнул, выравнивая дыхание. Чего бы притворялось спящей, миролюбивой, неживой? Остальной путь пролегал по заснеженной дороге, освещенной редкими фонарями. Я отогнал дурные мысли и постарался как можно быстрее перебегать от одного круга света к другому, под защиту электричества. Как в резкой забаве, где первому нужно закричать «Я в домике!» О! Помним эту... ну ну ну, -ну. Пятнашки! Пятнашки это вроде бы по квадратикам-то пры пры прыгать надо, нет? Детская игра, участник которой пытается опятнать друг друга касанием руки. Да, ну это Сифа! Это была Сифа! И там не обязательно там вот рука, брали какую-нибудь, я не знаю, тряпку от доски там и бросаешь друг в друга. Попала в тебя тряпка? Ты, ты Сифа, от тебя все бегают. Ты берешь эту тряпку и швыряешься во всех остальных. Касанием руки, тем самым передав другому игроку роль ведущего. Домиком выступает заранее оговоренное место типа песочницы. Мы еще. Господи, в, при... в прилипалке играли, как оно там называлась. А, место по детской горке. Зап... Если туда запрыгнет игрок, то на время будет в безопасности от ведущего. На. Только до... домики эти были хрупкими, а за их стенами непрерывно двигалась тьма. Вдруг я заметил нечто до да странное. Там, куда не доставал свет покосившегося фонаря, ожила и утробно зарычала сгорбленная лохматая тень. Это морда? Ее черты будто отторгали свет. А неестественная поза внушала страх. Я выпучил глаза и заморгал, чтобы прогнать на вождение. Опа, уши, уши торчат. Тень все еще была там и даже прибли приблизилась. Ужас крутил мои кишки. Я попался и чуть не упал с угроб. Чуть-чуть выпрямилась во всей сироз и спросила ласковым голосом. Чего крадешься? Душу мою украсть хочешь? Нифига себе ласковый голос. Для тебя это ласковый голос? Серьезно? От удивления я лишился дары речи. Кто может говорить со мной таким шелковым голоском? Здесь что? Между лесом и дремлющим поселком. Мне кажется, тут озвучку перепутали. Чего молчишь, несмышленыш? Язык вырвали? Очень ласково. Слушай, а я тебе еще и нос откушу. Будешь знать, как совать его в чужие дела. Судя по голосу и фигуре, это была девочка. Но не успел я дернуть себя. Дурак! Испугался девчонки! Как различил под капюшоном распахнутый рот и что-то опасно блестущее в ее широкой щели. Я обомлил. Опа! Маска! Да? Ну тут вроде ничего не это. Значит маска. Из пещеры капюшона на меня таращилась пугающая живая лисия морда. Только вот пасть ее не шевелилась, а глаза не моргали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 Действительно, возле ног девочки лисицы э, -лиси, крутилась маленькая собачонка. Кажется, одна из дворняк, что гналась за мной вчера. Вот, я говорю, прикормите их, и все будет Извини, хорошо. я не хотел. <смех> Услышав мой голос, собака тяпнула, прижала уши, затем принюхилась и завиляла хвостом. Наверное, от меня пахло колбасой, что я ела на завтрак. Я смотрел то на моську, то на девочку. Она уже не казалась страшной, только странной. Значит, не хотел. Ну-ну. На-на. Как тебя зовут? Меня, Антон. А тебя? А меня нет. Шутка. Хорошо. Чудная... Э Чудная... Чудаковато, я бы сказала Чудная какая-то С приветом С прихлопом, да Зато голос приятный Антон, у тебя... Это все таблетки Это все таблетки, они искажают его реальность Все а, Отрыв изменилась сме радостью Незнакомая явно была человеком Хоть и со странностями Еще я немного злился на себя Эта лисичка-сестричка гуляет в сумраке Как ни в чем не бывало А я сдрагиваю от малейшего шороха можно было идти дальше, но девочка раздразнила любопытство. В следующий раз спросит меня милиционер, завел ли я знакомство на новом месте, а я ему отвечу: Ага, с говорящей лесой. Ты здесь живешь? В поселке. Лисица хихикнула и заурчала. А Крутанулась вокруг себя, так что подол жопу. Подо шубки раздулся. Лисы не живут в поселках. Хочешь сказать, ты живешь в лесу? Из какой нарытый вылез? Конечно! Лисам среди людей не выжить. Пока не лисы. Ну, пока не лисы. Ты то, это, это оборотень, что ли? Перекидываешь, типа якобы, да? Маску сняла человек, маску одела лиса, да? Шутки у нее тоже чудные, как и карнавальная маска. Всего лишь папье маше с наклеенным мехом. Собака напоминала о себе звонким лаем. Я сигнул клапана рюкзака. Папа иногда подбрасывал мне в рюкзак что-нибудь вкусное, печенье или яблоко, или даже мои любимые крабовые палочки. Говорил, мол, это тебя, от зайчика. От зайчика? Гостиница зайчика. Съедобное угощение, которое. Оставался от рабочего обеда или специально покупался для детей. Обычно, со слов родителей, гостиниц передавал зайчик. Но иногда это мог быть и другой зверь. Например, белочка или медвежонок. А дворняга просительно облизывалась. Засеменила ко мне. Лисичка явно чем-то угощала ее, но, видимо, не удалила собачью голос. Зачем ты так вырядилась с утра пораньше? На утренник идешь? Незнакомку встрепенула, сбросив с носа серебристые снежинки, и будто встряхнула из себя человеческий облик, превратившись в настоящего зверя. Хитрую, быструю и опасную лесу. Задеваешься, а полетят кулачки по закоулочкам, разорвет, съезд и не подавится. Я пешил и встал, словно загипнотизированный пока не услышал ее приглушенный мелодичный смех, скрытый за образиной зверя. Видел бы ты свою маску, сладенький. А что, у меня нету маски. С -с сладенький, она сказала. Тут я засмущался, покраснел до корней волос. Однажды мы с папой видели в засаде лесу, то была была вы вылинявшей, серой и тощей. А эта девчонка огненная лисичка, пушистая, как в сказках. Огненная лисичка. Я до сих пор шарил в рюкзаке. Пальцы искали еду для собачки, нащупали что-то мягкое и скомканное. Ничего. Скоро проснутся настоящие звери. Опа. Спроси-ка у них, где они взяли свои человеческие лица. А, это про школьников, что ли? Тень девочки плясала у свете фонаря. Собака, будто соглашаясь, одобрительно тявкнула. От неожиданности я выровнял находку прямо в сугроб, толком не разглядев ее. Холодный ветер тут же засыпал край снежной лунки. Собака, решив, что это лакомство, бросилась на раскопки. Лиса лишь фыркнула. Я так орабела, что не знал, куда себя деть. За пределами электрического круга никак не расцветала. Тьма напротив, будто бы сделалась гуще. В ее чернилы бесп... беспробудно дремали окрестные дома. А я постарался продолжить разговор с удивительной странной незнакомкой. Так ты в школу идешь. Ах, ну какой же дурачок! Ну, какой же дурачок! Она Это же лисица! Ну, лисица! Она же ведь в лесу живет. Уж ты докопался в школу, не в школу, блин. Она же тебе уже все сказала: Она в образе не мешай! Так ничего и не понял! Но... Ну вот, хотел подружиться, она лишь зубы скалит. Еще и обзывается. Все-таки стоило пройти мимо и не обращать внимания на чудачку с ее глупой собакой. А ты чего обзываешься? Ты чего обзываешься? сердитый стал, ты чё? Не хочешь отвечать, пожалуйста, никто не требует. Но что то удерживала, притягивала к темной фигурке. Таинственный облик, томный голос, бархатисы, сладострастной лен... Линцой? Я был заинтригован и возбужден Я смотрел на нее, как смотрит на пожар Ой, да не думайся Гляди-ка лучше Ты нравишься Жульке Жульке? Это собачка твоя? На разгребал, разгребалась Снег, громко сопя и резво перебирая лапами Лисица глянулась на Окна ближайшего дома На бревенчатый фасад в дымке кончики ее фальшивого носа Блестел свет фонаря не только ей. Как кому еще? Там кто-то еще смотрит, да, на меня? Я снова покраснел, как вареный рак. Это она про себя или про кого-то другого? Я надеялся, что в полумраке девочка не заметит мое смущение. <клёх> Прежде чем спросить, я откашлялся. А это так кашлянул, да? А кому еще я нравлюсь? <клёх> а, а ты какой? Я ждал, считая удары сердца. Лиса не ответила. Это какая? Ее лакавый взгляд бегал по морозным рисункам чужих окон. Читал их, читал их, как стеклянную книгу. Интересно, что она видит в, янвер... в январских узорах. Дворняка закончила копошиться в снегу. Засеменила мне, сжимая в пасти находку. Варежка! Неужели та самая, что я нашел в лесу? Что она здесь делает? Но приглядевшись, я сразу понял, что это всего лишь моя рукавичка. Может, мама подсунула мне их, пока я спал? Я тоже вспомнила о мальчики. мальчике. Эй, ты знаешь что-нибудь про Вову? Перед глазами встала картина, пляшущая силуэты на пустыре. Танцы в ночь, когда еще с Вова. Мальчик, чья находка сулит небольшую награду и даже может спасти мою семью. Я вспомнил свой день рождения, когда родители обещали отвезти меня с сестрой в Париж, в Диснейленд. Но вместе долгожданного подарка родители с нескрываемым смущением преподнесли мне обычный тетрис. Как я тогда плакал и требовал, чтобы меня взяли на обещанные аттракционы? Именно тогда мама с папой впервые поссорились, мой каприз надломил их отношения. Если бы только я мог все исправить, собрать всех, кого я люблю, и отвезти в Диснейленд ночь, когда пропал Вова, я, кажется, видел, как кто-то похожий на тебя плясал под моим окном. Невероятно, но ее маска будто бы стала еще ехиднее. Лиса словно принюхивалась. А что, ты тогда испугался? За себя, еще? Оля, при мысли о сестре грудную клетку сжали тиски и холодный пот сбежал по позвоночнику. Ну так слушай меня внимательно. Мальчик по имени Антон. Это большой и страшный лес. А я разве представлялся? Лисичка сделала грозный шаг вперед. И я не единственный его обитатель. Опа. Ты это мне угрожаешь, что ли, не пойму? Другие звери уже знают о тебе. Да, что они обо мне знают? Берегись нас. Этой ночью мы опять придем. Вот так вот, угроза. Все же не стоило знакомиться с этим злом в детском обличии. В панике думал я. Злом в детском обличии замечательно. Хорошо звучит мне нравится. Цитатник. Пока ты со своей семьей будешь спать, подкрадемся близко-близко и станцуем. Станцуем! Макарену! Макарена! Ч? Чё? Эй, Макарена! Ага! У тебя прямо челюсть отвисла, Антоша! Это <coughs> ты дурная, не могу, а! Видел он меня ночью у своего окна, ага, как же! А, <coughs> ты дебилушка, лисица, лисица-дебилка! А ты, случайно, не местный дурачок, нет? <coughs> Сама ты дура Меня не отпускают гулять так поздно Здесь, знаешь ли, дети пропадают М -м. Я подругу пластиковую душку очков Задаченной глупой шуткой но пугался до чертиков Ой, да не тереби окуляры свои Я раньше тоже близорукой была Раньше? А что потом случилось? Лучше послушай меня Может быть, ума наберешься Да, тебя послушаешь, потом чокнешься из белого, в, в Белый дом будут вводить Лисичку как обычно называют? Сестричка? Плутовка? Плутовка? Она вдруг заговорила обиженная ах ты ж! Да как ты меня? Это как бы... Плутовка? Ой, прости Девочка змея, словно серебряные колокольчики звенели. Да шучу я! Конечно, плутовкой. В смысле, конечно, плутовкой? и лисичкой, сестричкой всегда. Если ты ловкий и смелый, не боишься с плутовкой водиться, я, так и быть, помогу разыскать этого лову. Так и быть, ты мне одолжение делаешь. Ты знаешь, где он, да? Ты же неспроста его ищешь, да? Естественно. Я неопределенно поводил плечами. Ее прозорливость насторожила. Знаю, почему дети повадились соваться в наш лес. Порой там можно найти много всякого интересного. Да, например, я вот однажды нашла целый сугроб конфет и купалась в нем. Да так что челюсть слиплась! А! Сугроб конфет? По интонации не понять. Она сама сама верит в то, что говорит. Я снова улыбнулся, но на этот раз не искренне. посмотрите -ка, какой недоверчивый. Ну-ну, а что ты на это скажешь? На ну, что? Опачки. Она протянула руку в меховой перчатке. В ладони лежала горсть разных сладостей. В городе, где я когда-то жил, такие, продава... такие продавали на рынке или в киосках. Киоск? Ну да, сейчас все киоски... А, подождите, не все киоски удалили... Где-то еще есть лареки, они, они же до сих пор есть. Уличный магазин, да, контейнер с широким ассортиментом от жвачки и водки до одежды и техники. В России такая торговля существовала до супермаркетов и зачастую была связана с криминалом. Да, обычно там всякие гапари держали, это все дело. Среди вкусных сокровищ я заметил свою любимую жвачку в яркой оберке. Знакомая надпись на пантике гласила Турбо. А, да, была там, там эти самые вкладыши были а, в виде машинок. Треугольная лисья морда ткнула носом в мою сторону. Угощайся, у меня их полные карманы. Отказаться взять? Ну, блин, ну вот тут турбо лежит, давать возьмем. Я принял угощение, почувствовал, как пахнет девочка шерстью, дымом фейерверков и петард цитрусами, праздником наконец. Пальцы покалывало, когда я осторожно распечатал фантик. Ноздри уловили аромат персика и чего-то еще. Незнакомого, но приятного. Фруктовый кубик отправился в рот. Я задвигал челюстями, перемалывая резинку. На вкус обычная турецкая жвачка, разве что язык слегка не мел. Развернув вкладыш, я обомлел от счастья. Мерседес Бенз, ё мое. На нем красовался Мерседес Бенс. Редкий от того желанный экземпляр коллек коллекции каждого мальчишки моего пр прошлого двора. Сердце бухнуло от, от, от о, ребра. Я с трудом оторвался от вкладыша, не веря в свою удачу. Это же топ! Же... Это... Теперь понял, что можно найти в лесу. Только на твоем месте я бы туда в одиночку не ходила. Тебе его на жвачке в забу дыхание сперла. А представляешь, что с тобой будет, если найдешь чемодан таких фантиков? Голову напрочь снесет! И пиши, пропала. Пиши пропала. Необычное угощение, как и она сама. отберна Под ее... Подъешь смешочек, я осторожно спрятал, вкладыш в портфель, словно пос посадил бабочку в банку. Здесь все не так, как должно быть в понедельник утром. Кто же ты такая? Получено достижение сладость? Спрашивать было глупо, не ответит или соврет? Ужасно хотел заглянуть под маску. Все больше казалось, что под ней прячется совсем не маленькая девочка. Может, Вова тоже нашел сугроб сладости и теперь кувыркается в нем? А может, вы его сожрали с другими зверьми? Вот и кувыркались там. Слушай! Вдруг он решил остаться в лесу? Он решил остаться в лесу, да? Тогда, наверное, ему очень холодно в одной варежке. Опа! Откуда ты варежку, про варежку знаешь? Опачки! Ветер подхватывал ее слова, как дым от костра, и уносил в темноту, в, дрем... в дремучую чищобу. Деревья позади скрипели и скрежетали ветками-костями. Или с ним что-то случилось в пути. А ты какая, а? Нагоняет. Что-то страшное. Страшное. Лес, словно оживал от ее голоса, прислушивался, принюхивался, точно любопытная зверь. Лиса отвечала таким же внимательным взглядом. Дикие звери. Это по-твоему страшно? А что, нет? Ну, не знаю. Не знает. Уж не с двоечником ли я подружилась? Подружилась? Ты уже дружишь со мной, да? Слово двоечник мне не понравилось. А вот подружилась даже очень. Я а хорошист. Я хорошист. Белда пушист. Белда пушист, а ты какая? Пойдешь со мной, хорошист Антон? Да пошли, куда? Найдем твоего Вову и сам его спросишь, что он нашел в этой пуще. Ведь пока мы вместе... Никто тебя в лесу не тронет. Не обещаешь? Вот увидишь. Вот увижу. Внутри что-то тревожно заворчалось. Лучше уходи, посоветовал шепоток. Я тебе не верю. Ты думаешь, я вруня? Да и пожалуйста, никогда никто не верит. Вот ну, ты же леса, конечно, никто не верит. Лес Толгут. В голосе незнакомки чувствовалась обида. Пойди пойми, наигранная или нет. Конечно, наигранная. Лиса отвернулась, будто я мигом перестал ее интересовать. Жвачка стала горчить. с папина любимая фраза, где твои манеры, сын. А ведь лиса и вправду была камня добра. Не обижайся, пожалуйста. Лисы бывают и добрыми. Ну, как в сказках. Мне бы только понять, что ты за лиса... Девочка мелодично хихикнула, прикрыв руками нос, сам, нос маски Тогда пойдем со мной в лес, и ты все обо мне узнаешь все пойдем? Ну давайте тогда решим в следующий раз, пойдем мы или нет в лес. Я думаю, что да, пойдем, потом погуляем по сюда. Нафига это школа, там тычки, там драки, там не пойми что, там эти одноклассники мерзкие. Ну, ну их все в жопу. А пойдем вот с лесой в лес погуляем. Че бы и нет. Найдем вована, все будет хорошо, мы получим много денег, посем семью, все будет замечательно. Вот, следующая серия будет потом. Э -э скоро, скоро. Ждите, ждите, будет. вот А пока что всех, всех целую. Подписывайтесь, ставьте лайки. что же, это нужно для продвижения моего канала. Было бы очень неплохо, и мне было бы приятно. А вам не сложно, мне приятно. Вот. так, большое спасибо, что были со мной, что смотрели. Всех люблю, целую. Всем пока. Идемте отдыхать. Все.